Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Всем привет. Меня зовут Модлина Наталья. Мы с вами здесь собрались в онлайн-спортзале Декатлон для того, чтобы тренироваться дома. Онлайн-занятия в системе Декатлон, Декатлон Россия, вот сейчас перед вами. Я очень рада вас видеть. Всем привет, привет, привет. Была небольшая задержка. Я перепутала пароли, извините. Сейчас мы с вами познакомимся. Итак, подскажите мне, пожалуйста, в каких городах вы находитесь, на какие города я буду вещать. Очень интересно. Сама я живу в Тольятти, в Самарской области. Посмотрю сейчас, в каких городах в каких городах вы находитесь. Расскажите. Так... Машу вам рукой. Очень рада, что у Докатлон такая прекрасная программа. Я приложу максимум усилий, чтобы вам было хорошо, и вы могли с вами позаниматься. Еще раз прошу вас рассказать, в каком городе вы находитесь. Нижний. Ух, у меня там дочка живет с внуками. Отлично, отлично. Краснодар. Там тепло, наверное, уже. Якутск. А, знакомые лица. Привет! Сегодня только вас хвалила. Супер! Воронеж, Ростов-на-Дону, слушайте, Камчатский экран, о-о-о-о, Долгопрудный. Слушайте, вся страна собралась около Декатлона. Казань, я прямо вот очень рада, очень рада. Здорово! Ну что же, как мы с вами будем начинать? Ну и еще раз всем привет! Давайте присоединяемся, подождем, еще немного Тюмень. Ух, ух, ух, ух. Нас уже пока 32 человека. Надеюсь, еще кто-то подключится. Нам с вами понадобится вот просто шарф. Возьмите, девчонки, мальчишки, шарф. Пока только шарф. А потом мы с вами будем работать с оборудованием самого Декатлон. Подключаемся, подключаемся. Отлично, я очень рада. Итак я через некоторое время отключу комментарии и мы с вами начнем занятие отключить комментарии все очень рада так выключить комментарии вот теперь я себя вижу вы меня тоже видите очень хорошо без комментариев итак я рада всех приветствовать еще раз меня зовут модлина наталья мы с вами сейчас находимся в онлайн-спортзале Декатлон, где ежедневно проводятся 5, а сегодня, по-моему, даже больше тренировок, они посвящены, ну, в данном случае, бодифлекс, мы с вами будем изучать фитнесу, йога, бодибилдинг, с детьми Декатлон занимается, и, ну, я, наверное, отношусь к группе релакса, насколько я поняла. Мы как раз здесь для того с вами собрались, чтобы хорошо провести время дома. Оставайтесь дома и оставайтесь в форме. В этом мы все, тренеры, вам поможем. Итак, вы можете посмотреть нас вот в Инстаграм, можете посмотреть наши занятия в ВКонтакте. Ну и о себе коротко, коротко я не буду вдаваться в подробности, мне 62 года. Сегодня я инструктор по скандинавской ходьбе и бодифлексу. Я эксперт, инструктор, фитнес-инструктор в проекте «Изба стройности», который проходит в Самаре под надзором Самарской клиники доктор Барменталь. Недавно я отучилась на тренера, теперь я тренер, у меня корочки есть. И раньше я была бизнес-вумен, преподаватель, чиновник, ну и так далее. А сейчас мое увлечение – скандинавская ходьба и дыхательные практики. Я их соединяю для получения прекрасного результата. Ну, пожалуй, я себе все сказала в комментариях. Вы можете написать. Я потом вопросы посмотрю и постараюсь на них ответить. А сейчас мы с вами приступим к занятиям. И для этого я предлагаю вам взять шарф. Мы с вами будем дышать бодифлекс. Вы знаете, что бодифлекс – это такая дыхательная практика, которые задействуют диафрагму нашего тела. У нас много диафрагм в теле, их насчитывается около семи, не, не около, а точно 7 диафрагм. Мы с вами будем работать с диафрагмой основной дыхательной и с диафрагмой тазового дна. Эти диафрагмы мы будем задействовать при дыхании. Самое простое дыхание, с чего начнем бодифлекс, это дыхание 2-4, так называемое. Суть его очень простая. На два счета нужно вдохнуть носом, и на четыре счета нужно выдохнуть через рот. Как это делается? Нам шарф сейчас поможет. Итак, мы с вами завязываем, не завязываем, а стягиваем шарф на ребрах, на ребрах, на ребрах, выше талии, талия, ребра. Сдвигаем шарф, затягиваем себя, затягиваем ребра. И пытаемся вдохнуть носом, дышим носом на два счета. И у нас с вами будет расходя... будут расходиться ребра, и живот немного будет округляться. Дыхание в живот, вдох в живот. Итак, готовы? Взялись за шарфики и начинаем дышать. Посмотрите, как у меня будет ходить шарф. Вдох-вдох. Видите, это был вдох. А теперь выдох на четыре. Я затягиваю себя сильнее шарфом, еще раз вдох-вдох и выдох на 4 счета, еще раз, и еще раз, а теперь обратите внимание, как движется живот, посмотрите, ребра и живот, я дышу в нижнюю часть ребер и в живот, итак, посмотрите. Дышим. Отлично. Надеюсь, у вас получилось. Теперь как делать правильно выдох. Выдох нужно делать, как будто вы задуваете свечу. Буква «Ф». Дуем, задуваем на свечу. Итак, давайте теперь попробуем вместе сделать вдох на два счета в живот, раздвигая ребра, направляя вдох в живот и в нижние ребра. И второе, выдох на четыре счета. Задуваем свечу. Давайте, сделаем это три раза подряд. Начинаем. Вдох-вдох, выдох-выдох-выдох-выдох, вдох вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. вдох, вдох выдох выдох затягиваем затягиваем затягиваем ребра вдох вдох носом выдох через рот отлично еще раз выдохнули отлично теперь нам понятно с дыханием теперь как мы задействуем с вами а, нижнюю диафрагму тазовое дно это принципиально важно особенно для девушек для женщин это очень важно. Пока я уберу шарф, он мне уже не пригодится. Теперь посмотрите, что у нас будет работать в тазовых в органах, которые расположены в нашем лоне, да, в нижних, нижнем отделе брюшины. Итак, у нас с вами существует три сфинктера. Мы поочередно эти сфинктеры будем сжимать. Начинается с мочеиспускательного канала и заканчивается анальным отверстием. Да, это сфинктеры, это наши живые сфинктеры. Кстати, вы знаете, что глаза, это тоже рот, это тоже сфинктеры. Это мышцы, которые очень прочные, очень тугие, и они должны работать и э, хорошо себя чувствовать. Итак, мы с вами, сокращая сфинктеры, постараемся вывести копчик вперед, сокращая сфинктеры. Итак, попробуем, сокращаем сфинктеры. Первый, второй, третий, сжали всю промежность в кулачок. И чуть-чуть подвернули таз. Если вы йогой занимались, то вам понятно, как подворачивается таз. В профиле это будет выглядеть вот так. Давайте. Сфинктер сжимаем первый, второй, третий и чуть-чуть выпрямляем спину, убираем лордоз и чуть-чуть подкручиваем таз. Выпрямляемся. И еще раз. Первый, второй, третий сжали все в кулачок, подтянули, застегнули замочек по-другому. да? И опять расслабились. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Застегнули замок. Отлично. А теперь это свяжем с дыханием. Давайте попробуем. Руки положите на живот. Делаем вдох в живот и в ребра на два счета. И на четыре счета, сокращая сфинктер, подтягивая копчик вперед, продвигая его, на четыре счета сделаем выдох. Давайте дышим. Руки положите на живот. Для того, чтобы вам было понятно, дышим. Вдох, вдох и сокращая сфинктеры, выдох, выдох, выдох, выдох. Закрыли замочек. Опять расслабили живот. Надеюсь, что получилось. Итак, сделаем контрольные точки, которые мы всегда с вами при любых обстоятельствах будем контролировать. Во-первых, вдох в живот, живот расслабляем. Второе, на выдохе подкручиваем всегда таз, застегиваем замочек, сокращая сфинктеры и зажимая их там прямо, вы знаете, в кулачок. Это второе. Третье. Плечи всегда опущены, и лопатки стремятся к позвоночнику и вниз, как будто мы на шнуровочке вжиг и затянули эти лопатки, чтобы у нас была красивая осанка и грудные мышцы вот эти, которые у нас всегда сборлены при работе за компьютером да, или с сумками ходим, чтобы они у нас распрямлялись, грудные мышцы, чтобы у нас формировалась красивая осанка. Итак, это контрольные точки. Теперь и еще выдох на букву угу. Ну, по-моему, я все рассказала. Теперь начнем непосредственно занятие. Сегодня у нас занятие будет коротенькое, потому что долго я вам объясняла, как дышать правильно. Поэтому занятие будет, посмотрю, время 15 минут. Хотя для дыхательных практик 15 минут – это как раз то, что нужно. Делаем небольшую разминку. Суставная разминка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь плечи вперед. Большой круг. Огромная амплитуда, чтобы проработать лопатки. И еще раз, два, три, четыре. Оба плеча к ушам. Приседаем немного. Немного приседаем. Плечи к ушам. Начинаем греть суставы, которые будут работать в упражнениях. Хорошо. Теперь по одному плечу. Присоединяем талию, бедра, ноги. Присели чуть-чуть. Хорошо. Почти танцуем. Вверх, вверх, плечи, плечи. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. Молодцы. Возьмемся за талию. Круговые движения талии. По кругу. Раз. Раз. Большая амплитуда. Два, три, четыре. Раз, два. Плечи на месте, на месте. В другую сторону. Раз, отводим дальше таз. В сторону, вперед, в сторону, назад. И еще раз. Два, три и четыре. Отлично. Теперь ноги. Колени поднимаем высоко. Высоко. Груди. Колени. Замечательно. А теперь подбиваем мячик, как будто мы бэкхемы. Раз. Два. Раз. Два. Поднимаем ногу от бедра. И как будто мы мячик бьем ступней. Ботинком. Раз. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь назад. Раз, в противоположную ягодицу. Так, чтобы мы стукнули фактически в ягодичную мышцу. Раз, два, три, четыре. Отлично. Теперь приподнимаемся на цыпочках и прокатываемся с пятки на носок. Нордики знают это упражнение. Особенно из Якутска. Перекатываемся с пятки на носок. Молодцы. И еще немного. А теперь походим на носочках. Просто на носочках походим. Походим, походим на носочках, на пяточках. Пятки. Хорошо. На внешней стороне. И на внутренней стороне. Ну, практически мы с вами готовы начать. Основную гимнастику. Восстановим дыхание. Три вдоха больших. Вдох и выдох. И еще два раза. Вдох и выдох. И еще вдох и выдох. Первое упражнение у нас будет называться «Победитель». Вот с него начинайте каждое утро, и все будет отлично. Итак, ноги на ширине плеч. Присели, напрягли все тело. Дыхание 2-4. Важно, чтобы вы все тело держали в тонусе. Занимаем позу победителя. Ура. Локти чуть-чуть сведены вперед. Не плоско, а чуть-чуть выдвинуты вперед. Итак, на уровне плеч и чуть ниже. Как мы будем выполнять упражнение? Здесь будет вдох, присели. Вдох, вдох, на два счета в живот. И на выдохе мы будем приседать и руки поднимать вверх. Вот такое будет движение. Давайте начинать. Дышим. Вдох-вдох, живот. На выдохе приседаем и руки поднимаем вверх, не до конца. Руки сильные-сильные. Вдох-вдох. Раз, два, три, четыре наверх. Теперь сфинктеры. Выдох-выдох-выдох. Подкрутили таз, руки вверх. Вдох-вдох. Выдох, подкручиваем, подкручиваем, подкручиваем таз. Да, руки напряженные. Вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. Вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. Лопатки в центр. Выдох, выдох, выдох, выдох. Вдох, вдох, живот. Выдох, выдох, выдох, выдох. Теперь я с вами попробую. Пять раз. Начинаем. Еще четыре. Таз подкручиваем. Сильные руки. И еще два раза. И последний. Отлично. Молодцы. Немного расслабимся. Следующее упражнение. будет в плие. Ноги на ширине гораздо больше, чем плечи. У меня видно, по-моему, да? Ступни 45 градусов. Приседаем в плие, в плие, пониже. И локти выводим на уровень плеча. И мы будем локтями на выдохе, сдвигать локти именно локтевыми суставами, не ладошками а локтевыми суставами, вот сюда. И при этом приседать получится. Вдох-вдох, выдох-выдох, выдох-выдох. Вдох-вдох, и опять выдох-выдох-выдох. выдох Готовы? Приступим. Присели, выровняли таз, мы его будем подкручивать и приседать. Приседаем и подкручиваем, застегиваем замок. Итак, готовы? Начинаем. Вдох в живот на два счета. Раз, два. Приседаем. Раз, два, три, четыре. Вдох, вдох, привстали. Раз, два, три, четыре. Присели, таз подкрутили. Вдох, вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. выдох. И еще шесть раз. три ниже ниже ниже ниже присаживаемся копчик подкрутили. и последний вдох вдох раз два три четыре локоточками стукнулись отлично молодцы еще раз отдохнем хорошо расслабились восстанавливаем дыхание теперь мы с вами Сделаем вот такое упражнение. Кристалл называется. В бодифлексе. классика. Кристалл. Ручки сводим вперед. Делаем кристалл ладошками на уровне плеч. И на кристалле. Это упражнение называется кристалл. Точно так же. Присаживаясь чуть-чуть, мы давим руками на ладошки. Руки на уровне плеч. Присели, напрягли все мышцы. Смотрим перед собой и начинаем делать дыхание. Дышим на счет 2. Вдох-вдох, живот расслабили. Приседаем, давим на руки. Раз, два, три, четыре. Копчик подвернули. Вдох-вдох. Выдох-выдох-выдох. Подворачиваем, закругляем, закругляем, Замочек. Вдох-вдох. Раз, два, три, четыре. Подвернули таз, держим. Вдох-вдох. Раз, два, три, четыре. Вдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Еще четыре раза. Вдох, вдох. Давим на ладошки. Лопатки сводим. На ладошки давим таз, подкручиваем. Вдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Еще два. Вдох-вдох. Раз, два, три, четыре. Таз подвернули. Вдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Отлично, отлично, молодцы. Фух, мне аж прямо жарко стало. У нас сегодня очень солнечная погода, поэтому все прекрасно. Итак, теперь мы с вами садимся на пол в позу турецкую. Турецки Уселись. И сейчас будем тянуть бачок. Бачок будем тянуть. Рука противоположная хватает противоположную коленку. Другая рука наверх. И мы будем на выдохе на четыре счета. На четыре счета. Тянуться вверх и в сторону. Начинаем. Начали. Дышим. Вдох-вдох в вдох, живот. Расслабили живот. Вверх руку, выдох, выдох, выдох, тянемся вверх, смотрим на свои пальчики. Вернулись, вдох, вдох, прямая рука вверх и на в сторону, в сторону, в сторону. Вдох, вдох, прокопчик, не забываем, выдох, выдох, выдох, выдох, выдох тянемся. Еще пять раз, вдох, вдох. Еще три. Ребра раскрываются со стороны, где рука. Вдох-вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. Тянемся, стараемся. И последний раз вдох-вдох, копчик, спина. Выдох, выдох, выдох, выдох. Прекрасно. Другая рука. Противоположное колено. Другую руку наверх. И начинаем делать в другую сторону. Приступаем. Вдох в живот, расслабляем живот. Раз, два. Наклон вверх сначала тянемся и наклон в сторону, в сторону, в сторону. Вдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Сжимаем всю промежность, все сфинктеры. Вдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Смотрим на пальчики. Вдох, вдох. Раз, два, три, четыре. вдох. Вдох. Ребра раскрываем. Лопатки вниз. Вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. И еще три раза. И последний. Отлично. Молодцы. Теперь мы с вами распахиваем ножки широко-широко, садимся на ягодичные бугры, я сейчас сяду так, чтобы меня было видно, вот так, вот так, садимся на ягодичные бугры, подталкиваем себя, чтобы сесть широко, носочки на себя, коленки прижаты к полу. Спинка выпрямлена. И сейчас мы будем, выдыхая, тянуться грудью вперед под 45 градусов. Амплитуда наклона очень маленькая. Макушка тянется в потолок, а мы тянемся грудью вперед. Начинаем дышать. Вдох-вдох. Раз, два, три, четыре. Лопатки вниз к центру. Возвращаемся. Вдох-вдох. Раз, два, три, четыре. Вдох, вдох. Сокращаем, сокращаем живот, выгоняем весь воздух. Вдох, вдох, живот расслабили. Спинка ровная, ровная, ровная. Маленькая амплитуда. Вдох, вдох. И еще четыре раза. Прикладываем усилия, чтобы притянуть себя руками с прямой спиной вперед. И последний раз. Вдох-вдох. Выдох-выдох. Выдох-выдох. Отлично. Складываем ножки. Потряси ногами. Хорошо. Аккуратненько встаем. Аккуратненько встаем. На сегодня, пожалуй, это основные упражнения я закончила. Ну, напоследок, давайте сделаем одно упражнение, оно же будет почти растяжкой. Руки вверх, и теперь поочередно мы будем тянуть, поднимать руки вверх, тянуть на 4 выдоха. Ножки мягкие, мягкие ноги, таз подкручиваем с замочком. Готовы? Начинаем. Присели, тело напрягли все, лопатки свели вместе. И начинаем тянуть руки. Вдох-вдох в живот размягший. Выдох-выдох подкручиваем таз. Вдох-вдох возврат другой рукой. Выдох-выдох-выдох-выдох. Вдох-вдох. Вдох-вдох. Вдох-вдох. Подкручиваем таз. Вдох-вдох еще и еще три раза вдох-вдох, лопатки, таз подкручиваем, вдох-вдох, раз, два, три, четыре, последний вдох-вдох, двумя руками, выдох-выдох-выдох-выдох, отлично, ну теперь немножечко растянемся. в основном на руки у нас была сегодня тренировка, Руки в замок за спину, отводим руки, распрямляем плечи назад и вниз. И руки подняли. В замке отлично потянули, раскрыли грудную клетку, лопатки свели, плечи вниз. Хорошо. Теперь трицепс, локоть к затылку, потянули, другая рука. Отлично, отлично. Дыхание вообще продляет жизнь. Хорошо. Руку вперед и с усилием, с усилием, тыльной стороной. Эта рука сопротивляется, но тыльной рукой мы ее двигаем вперед и к себе. Дельта работает. Хорошо. Другая рука вперед, тыльной стороной. Она сопротивляется, и мы через сопротивление тянем ее вовнутрь. Спинка, спинка, спинка тянется. Хорошо. Ладошки вперед, потянули за пальцы. И другая нога, твоя рука, рука, нога, да. Хорошо. Встряхнули плечи, сделали их как в плете расслабляемся расслабляемся и машем это вот про нас вот теперь давайте опять вспомним перекаты ног с пятки на носок с пятки на носок время подходит к концу мое. я вас очень рада видеть В следующий раз нам пригодятся спортивный инвентарь который вы можете как раз приобрести до котло причем через сайт Дококлон обязуется вам их привезти домой. Нам понадобятся резинки. Резинки понадобятся. И мяч. Вот мячик тот, который стоит сзади меня. Вот такой мяч. Вот такие инструменты нам понадобятся на следующее занятие. Была очень рада с вами познакомиться. А сейчас посмотрю все комментарии. Отключу комментарии посмотрю вопросы. так присоединились машут хорошо так вопросы есть ребят у кого-нибудь вопросы есть ну вопросов не вижу так хорошо знак вот так вот я тоже приветствую спасибо вам большое за тренировку за то что вы доверились пришли ко мне на занятия каждый день каждый день на Декатлон Россия, есть упражнения, о, я вам тоже приветствую, спасибо за ваше участие, спасибо большое. Каждый день вы можете разные тренировки использовать в своей жизни, оставайтесь дома, но будьте, пожалуйста, в форме. Во сколько? Вы посмотрите, пожалуйста, расписание. НАТО Модлина, это мой аккаунт, это мое имя инстаграмное, и поэтому я вас жду завтра, вернее не завтра, да, завтра в четверг. Завтра будет, по-моему, в 12 часов тоже у нас занятия. Поэтому перед занятиями, пожалуйста, за полтора часа ничего не ешьте. А, будьте готовы. Спасибо, спасибо. Я очень рада. Будьте готовы к занятиям. Возьмите коврик, еще раз резиновые амортизаторы и мячик. У нас с вами впереди еще много хороших упражнений, хорошего настроения. Всего доброго. Я очень рада с вами познакомиться. Пока-пока!